Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Данила Елценко, сегодня выходит видосик с вебкой на моем канале, вот он я, всем привет. Давненько не было видосиков с вебкой на канале на моем, и вообще их было очень мало у меня, вот. где-то половина из тех видео, что я снимал с вебкой, были стримы, а вообще было их всего около 10, то есть 5 видео с стримах я снимал с вебкой, и 5 видео простых, из тех, что простые видео без без стримов. То есть половина видео я там поудалял, потому что нарушали авторские права, или они были убогие немножко, потому что я там снимал под музыку еще. Где-то два видео полноценных у меня обычных с вебкой есть на канале, и то их надо искать еще. Я их не видел еще, Вот, может быть их вообще нету там уже, потому что я там поудалял много чего на канале, делал чистку. Давно так это было уже. Вот, и сейчас я решил снять с вебкой, вот, потому что есть желание, во-первых, я не обещаю то, что видео с вебкой будет постоянно выходить на канал на моем. Потому что все-таки по настроению. Все по настроению, ребят, снимаю. И с вебкой не всегда настроение есть снимать. Вот, но сейчас такой такой момент, когда я вернулся на фейк в Вормикс 0. Да, ребят, это фейк в Вормикс 0. Я тут снимаю сейчас, да. Я не ожидал, что сюда вернусь я так скоро. Потому что, ну, в июне... Этого года, 18 -го года, я ухожу в армию, да. И я планировал сюда вернуться вообще после армии. То есть я не хотел начинать, тут ничего снимать, пока я не служу. Пока у меня не будет время свободное. Но я решил закрыть хвосты, пока я не ушел никуда. Ну, вы поняли, куда, да? А хвосты у меня такие остались. Колизей. Да, ребята, я начал снимать на Колизее, Вормик с нуля, но так и не закончил. Я планирую закончить его снимать. Наконец-то уже закрыть этот хвост, чтобы я мог спокойно двигаться потом дальше Потом, не сейчас, ребята, сейчас только колизей. вот, Что будет дальше, я не знаю, на самом деле Но вообще, я планирую снимать тут с нуля, когда вернусь вот, с Армейки Планирую, но как она пойдет дальше, я не знаю э, Да, э, вообще планирую я заниматься Ютубом, да вот. А что снимать буду, я точно не знаю еще но YouTube я точно не заброшу. Вот, я уже как бы набрал подписчиков, аудиторию хоть какую-то. Можно будет дальше развиваться на канале YouTube. Вот, хоть у меня и канал существует очень давно. Но это не важно. В общем, проехали, ребята. Об этом можно говорить сколько угодно. Давайте поговорим о этом фейке лучше. Вот. Что тут я делал на этом фейке? Нет, давайте так. Во-первых, я не буду снимать полностью всю серию Побед подряд с нуля, то есть с первого по бой. Я буду снимать только десятый бой, ребят, только 10 бой. Потому что, во-первых, я на видео играю всегда хуже, чем в обычном режиме, то есть без видео точнее. То есть офлайн я играю лучше, чем на видео. И поэтому мне будет проще и легче выполнить 9 побед без видео, без записи. И только лишь последнюю победу я буду снимать на этом фейке, последнюю победу. Если я буду снимать, ну, если я буду делать неполноценную победу, допу допустим, неполноценную серию, допустим, если я буду проигрывать 3 боя, и у меня будет 7-6 побед, то я просто буду показывать скрин, сколько мне удалось получить, а буду снимать только лишь 10 победу последнюю победу. Я думаю, я смогу сделать это, потому что я уже выполнил достижение на своей основе это, на Колизее, и в принципе я более-менее тут нормально играю, сейчас более-менее разыгран, да. В принципе, я думаю, что в состоянии тут выполнить это достижение за. Не знаю, за неделю-две выполню, думаю, его, да. Будем стараться, будем стараться. Я говорил то, что я не буду снимать на Колизее тут ничего больше на этом фейке. Сказал, то, что я буду ну, снимать вне записи, точнее играть на этом фейке. Выполню вне записи, но. Но. А почему бы не снять видео для вас? Как бы. Вот. Я знаю то, что вам не нравится. Э, эта ставка, но я, так да, как бы, хоть как-то заинтегровать вас, я буду снимать последний бой только. Не буду я показывать первые бои, э, восьмые даже, только десятый бой, да. Вот так вот я решил делать, чтобы заинтегровать вас, чтобы вам было хоть как-то интересно, потому что мои ролики не набирают особо много просмотров, вот. Поэтому вот так вот э, надо хоть как-то делать что-то интересное для вас. Да, я, ребята, готовлю для вас очень глобальный проект. Очень глобальный. Начал готовить я его еще очень давно. Вот. И этот проект глобальный, глобальное видео, оно выйдет, оно выйдет через полтора года только. То есть через год, как я служу армию, и через полгода еще, после армии, это видео должно выйти на моем канале. Я себе поставил цель строгую. Я это сделаю для вас, это видео. Очень глобальное видео. вот Не буду пока что говорить, какое оно, про что оно. Но я это сделаю, ребята, через полтора года. Я сниму это видео. Начал я снимать его уже сейчас. То есть, начал снимать его уже сейчас, это видео. И на протяжении э, полтора года, ну не полтора, конечно. На протяжении э, вот эти, этих, этой, этих двух месяцев и на протяжении э, следующих полгода после армии, я буду снимать это видео, ребята. Одно видео! Одно, ребят, представляете, одно видео выйдет через полтора года, которое я буду снимать почти целый год. Вы офигели, офигели, да? На самом деле, я не прикалываюсь, ничего. Потому что у меня есть цель снять видео такое. Оно очень глобальное, оно наберет очень много просмотров. Вот, чтобы хоть как-то... Ну, как, хайпануть, короче, вот. Хочу хайпануть. Вот, давайте э, снимать теперь Колизей. А, пока что рано, пока что еще рано да, снимать Колизей. Потому что у меня еще для вас новости, ребята. Во-первых, добавляйтесь ко мне в друзья на эту страницу. страницу э, на фейке, на всех, добавляйтесь ко мне в друзья. Я прокачиваю всем реакцию до лимита каждый день. Вот, э, Тем, кто у меня качает реакцию. Поэтому добавляйтесь ко мне в друзья для реакции. Реально каждый день прокачиваю реакцию всем. Вот, до лимита. Добавляйтесь для реакции. И принимаю всех, друзья, до лимита максимально. Вот. И это еще не все. Далее, ребята. Самое интересное только сейчас начинается. Дабы хоть как-то заинтриговать вас, я собирал бонусы. собирал я их с декабря 2017 года. То есть вот они все числа, каждая папочка означает число, вот, 28 число, 29, 30, 31 число, и это месяц, 12 месяц последнего года, вот, ой, последнего года, короче, вот. Это 18 год, первый месяц, второй месяц, третий месяц, четвертый месяц, пятый месяц, каждый день я собирал эти бонусы. Конечно, бывало, пропускал я один день, пустые папки означают один день пропустил, вот, тут пустая папка, то есть забыл, забрать или не успел. Вот, но я старался каждый день собирать их бонусы. Вот. Чтобы хоть как-то э, хоть какая-то польза была. В принципе, э, 5 минут в день, меньше даже, одна минута в день забрать бонус никому как бы, время не отнимет как бы, особо много. Одна минута в день, ребята. Бонус собрать раскрыть это, в принципе, не очень долго. И я решил собирать все такие эти бонусы. А в мае вот, в мае 2018 -го года начал я проходить гонку на веревках. Буду проходить ее каждый день. В принципе, гонку все проходить. Ну, знаете как, да? Э, знаете, почему я так делаю? Потому что все-таки я как-то давно обещал, то что на этом фейке я буду делать все, то, что я делаю, я буду делать на видео, ребята. На этом фейке. Даже бонусы собираю на видео. Вот. Э, и без видео я ничего не делаю. В этом есть оригинальность, в этом есть как бы прикол этого проекта, то, что я все делаю на видео, вот. И даже если я не делаю на видео, что-то даже где-то я обрезаю, я рассказываю об этом, что произошло на, на этом фейке за какое-то время. Это как типа история, что ли, эта страниц, страница. Поэтому вот все вот так вот происходит у меня. Даже если я прохожу какую-то гонку даже без видео, я об этом говорю просто-напросто. Вот. Вот такой оригинальный проект. Такого никого не, не было еще ни у кого. И на самом деле, ребята, я первый, кто придумал Warming с нуля. За мной последовало еще человек 5, которые снимают видео по Вормиксу с нуля. И я обещаю то, что я когда-нибудь э, закончу тут играть когда-нибудь. Но я обязан просто выполнить все достижения на этом фейке. То есть максимально выполнить. Все достижения на этом фейке. Не знаю, взять топ-1 хотя бы один раз, что ли. Когда-нибудь. Легенды не знаю. Скорее всего, не буду в легендах на этом фейке. Ну, в принципе, сезонный топ возьму когда-нибудь. Первое место. Может быть. Я не обещаю ничего пока что. Потому что пока что не ясно ничего. Пока что я просто играю тут. Вот. И теперь поехали снимать видосик. Я сказал очень много всего. Вот. Всем приятного просмотра, ребята. Ну что же, поехали, ребят, снимать последний бой. 9 побед. Надеюсь, я затащу. Я буду стараться. Я буду стараться, ребят, выиграть этот бой последний. Изо всех сил, потому что такие таки достижения надо выполнять. Вот, поехали. Да и видосик тоже надо снимать. Вот, попался нам 22 тысяч рейтинга. Значится, у нас ходит зомбак, значится, да, зомбак, который наверху стоит, нет, не хочу я ему ходить отсюда, пускай наверху стоит, пускай он ко мне приходит сюда сам, здесь у меня не улучшена ни сварка, ни дробовик, ни ружье, ни граната, вот ничего не улучшено из оружия, которые даются обычные, тут будет сложнее чуть, потому что оружие убогие у меня тут, первоначальные, да, вот он остался наверху там, тоже боится ко мне спускаться, в принципе. А, у меня лагает чуть, да? Ну, ладно. Ничего страшного. Надо было останки обновить, но лаги небольшие. Лаги не очень большие. Да, в принципе, играть можно. Так. мед, гвоздевая, липучка. Надо тащить. Надо тащить этот бой, ребят. Надо тащить его. Если я его не выиграю... Это будет обидно, это будет реально обидно, потому что видео снимаю сейчас. Так, ну что мы делаем, пацаны? Честно, я не знаю, что делать, пацаны, я не знаю, что делать. Просто запускаю. Ну, это хоть что-то. Хотя бы я охотки потирал. Потому что пока что делать нечего. Оружия нету, видите. Душеметы я использовать пока что не хочу. Они, точнее, их выгодно использовать только на мелком персе. То есть, когда у вас мало ХП, вы используете душеметы, чтобы нанести максимальный урон. А так бы я снимал по 4-5 по ХП душеметы, а в конце снимал бы 9 ХП. Вот. Будем смотреть. Я должен выиграть этот бой. Ну, противник не очень сильный, но здесь рейтинг не влияет ни на что. Ни на что не влияет. Хотя у него, смотрите, рубин сколько. Рубинок фуза у него сколько. Смотрите, ребята, может быть сильный игрок попался. Я не знаю. Будем стараться, будем стараться, ребят, выиграть этот бой. Потому что я должен. Так, ну ладно, у меня есть идея. Не хочу отсюда выходить вообще. Ну надо отсюда выходить. Я отсюда не выйду просто. Ладно, окей. Это на будущее. Вот, чтобы я отсюда вышел потом с одной веревкой. Ладно, потом. <клёх> Арбуз дали. Есть идея, арбуз поставить, арбуз, но я не думаю, что пока что он стоит делать это при помощи арбуза. Я не хочу пока что. Да, оружие дают очень боги. Ребята, походу слив. Пока что не буду говорить ничего. Пока что не буду ничего говорить. Если солью, то выложу видео все равно. Так. Экстренный. Короче, арбуз кидаю. Но арбуз я тоже не хочу тратить. Как бы, да. Сейчас пока что рано. Карта еще не ушла под воду. Ранец. Возьму ранец, короче. Возьму ранец, да. И что дальше? Давайте заморожу его. Ну, делать нечего, пацаны. По 4 хп. Конечно, я хотел сэкономить дышмет, но... Не получается. Вообще, ходит тем более, этот персонаж. Вообще не получается пока что сэкономить, ничего. Потому что делать нечего. Надо хоть что-то делать пока что. Надо хоть как-то хоть что-то делать. Потому что, -то. ну блин, я не знаю, короче. Сложно, сложно будет играть, ребята. Хотя бы я меня ранят, чтобы я сюда вышел. Что ты делаешь? А, он себя и меня уронит. Ну давайте будем. Пытаться затащить бой этот как-то. Так мимикрея есть, что там еще есть, арбуз не хочу, Давайте снайперку попаду ну пойдет ага, И сам себя зауронил еще, я не увидел я не увидел, ребят, сам себя жестко, пацаны, жестко я, конечно, промазал вообще попал, как бы, но и себя зауронил заодно это очень нехорошо так, делать вообще не надо оружие вообще нихуя не дает, пацаны да, ставка шаровая, но я как-то смог выполнить 9 побед на этой ставке. Значит, я смогу и десятую сделать. Барики просрал. Так. Что будем делать, пацаны? Я пока что проигрываю на 100 хп. Еще блок дает. Есть такси на перевязке. У меня, если что, есть они, да? Есть. Так. эту хрень использовать атакер от не бронер у меня ходит ну и что делать пацана вот скажите что делать Ну, арбуз кидать нет смысла он сейчас ходит с это все такое окей допустим я потратил короче хуйню всякую в арсенале чтобы он не мешалось на мне сейчас хоть кто зомбак ходит да Блять, пидорас, разрушил тут карту мне. Он сломал карту мне тут, видите, чтобы я отсюда не вышел потом никуда. Надо переход хода использовать. Короче, беру экстренный сейчас. Ходит господин, там у меня. Сейчас берем экстренный, короче, и сваливаем отсюда нахуй. Знаете, почему я хочу встать к этому товарищу, чтобы его яд затравил? Вот немножко. Вот какие-то хп снимал ему яд. Вот гандон, что ты делаешь, пидорасина, блядь? Ребят, матов у меня много в запасе, если что. Поэтому готовьтесь. Ну, ты не вынесешь меня. О, нормально. Сука, почти вынес туда. Да, что очень даже нехорошо. Ладно, трачу веревку. Тут горячие у меня плохие. Да. Устроено очень плохо все. Так. Вот так вот. Выхожу сюда. И раз он меня не смог скинуть, то я его скину сейчас оттуда. Сука, у меня атаки, атаки есть, атака. Сука ты, тупая, блядь, не скинулась, нихуя. Так хотел скинуть на минку его, нахуй. Не получилось, почему не получилось. Ну ладно, сейчас, короче, бум когда будет ходить у нас этот... Э -э Демон и арбуз дам. Что ты делаешь, пидорасины? Так, ой, бля, как все сложно, пацаны. Перчатка есть, арбуз есть. Газовая есть, в принципе, да, можно газовую дать. она всегда себя... Сука, там брони, защита от яда. Нормально, короче, я а газ нормально Короче, надо сейчас, чтобы ходил демон и арбуз дам. Надеюсь, вынесу, пацаны, арбуз. Если дам. Хотя потом у меня может вынести сам. Даже в эту дырку. Но ничего, пацаны, ничего. Блять, зауронил жестко. Давай скинь, скинь этого чувака, скинь туда. Давай. Отлично, пацаны, это хороший ход. Он мешаться там будет просто. Точно ходит. Он тю топку дали. Сейчас блок пропадает, сейчас. В принципе, так, есть якорь, если что. Так, э, надо думать, надо думать, пацаны. Вот так просто нельзя затащить этот бой. Давайте пока что вот так. Я промазал. Какая-то непонятная стреляющая ракета, потому что, блядь, она сука дупая, она, блядь, не может попасть нормально в цель. Я же нормально кидал ее, блядь. что за хуйня? Давай, давай, братишка. Сейчас мы тебя, блядь, затащим. Что ты, сука, делаешь-то, тварина тупая? С байками ебаным, поставь барики свои боги, блядь. Так, ну ладно, сейчас мы будем арбуз давать. Арбуз, по идее, должен вынести его, если я не ошибаюсь. Потому что я могу ошибаться, я не знаю, как там он сработает. Что ты делаешь? Что ты, сучка, делаешь, крашеная, блядь, а? Бля, вот взял, подвинул. Ну ладно, окей, нормально подвинул хотя бы. Так, есть у меня порт. Это порт, который может помочь мне даже. Так, окей. Окей. Э, лечимся. Конечно, можно, в принципе, заморозить его сейчас джеметом, но я не буду этого делать. Я просто арбуз даю и все. Надеюсь, он сработает. Давай, пожалуйста, помоги. Сучка, блядь, не попал. Вынес все-таки его. И заморозил его. В принципе, если бы он хочет уйти оттуда, то придется потратиться ему. Сейчас ходит кто у нас? Сейчас ходит у нас Крик. Да, ребята, шансы есть. Выиграть это не будет, шансы есть. Он там остается, да? Что ты делаешь? Он ход просвет сейчас. он. Ему нечем выйти оттуда просто. Да? Вся, короче, душемёт. его скидываю вот сюда вниз. Потом я выношу его как-то. Да, он ход потеряет сейчас. Так. Нормально, нормально. пойдет. Это ничего страшного. Нету в этом. Хотя у меня открыл... Открыл меня для али ударов теперь. Плохо. Так, окей. Он утонул. Ходит этот. Вертолет есть, кстати. Подождите, блять, вертолет. Я, может, вынесу его, а? Нет? Нет, не буду рисковать. Я сейчас просто трачу. Трачу порт. Так, трачу веревку, блять, я не знаю, пацаны. Что-то я трачу сильно очень все. Но он сейчас не ходит, пацаны, да? Я хочу его под поставить. Чтобы там не стоял нихуя, блядь. Все, а потом выношу его, надеюсь, если он не ходит, конечно. Если он ходит, то это будет печалька. Да, он не ходит, пацаны, он не ходит. Потом я выношу при помощи вертолета его. У меня ходит зомбак, он атакер, в принципе, атакером выношу его. Надеюсь, ты не спасешь его никак. У него балки, надеюсь, нету. Сука, ну тоже балки нету, блядь. Есть балку у него. Долбоёба. Ну окей, шансы все равно есть вынести его. Я, в принципе, знаю, как, как его вынести, пацаны, но. Э, все же опасно. Опасно, пацаны. Смотря кто ходит сейчас у нас. Если ходит демон, этот, то. А, он не ходит. Он ходит у меня сейчас этот э, зомбак. Короче, выхожу. Короче, жестко, пацаны, я. Он его спасает. Чимошник. Что ты парики убрал? Что делаешь? Господи. Все, пацаны, я выношу его, нахуй. Заебал он мне. Ох, сколько у тебя атаки? У него броник, пацаны. У меня вообще не броник, у него тоже броник. Я же его не вынесу, я знаю, что не вынесу его. Если бы я минку там поставил вот тут, то я бы вынес его. Попытка не пытка, пацаны, хули. Раз-два. Ну, почти. Я старался. Он сейчас ходит, да? Да, он сейчас ходит. Тварь тупая, блядь. Балка дали ему, блядь. Если бы не балки, я бы вынес его, пацаны. Ну, это везение. Это везение, я как бы ничего не говорю. Да ладно, это ставка вообще везение полностью. Состоит из везения полностью, пацаны. Ничего тут не поделаешь. Это такая ставка, блядь. Это, это не я виноват, это ставка такая. Но ставка мне нравится, пацаны, она мне понравилась тем, то, что тут э, ну, прикольно тут играть, в принципе, нормально тут играть. Просто если ты проигрываешь, ты бомбишь. Когда ты выигрываешь, ты начинаешь нормально уже думать по-другому совсем. Так, ну вот и еще мне сейчас сделать этим персом. Я ничего не сделаю. Есть экстренный. Нихуя себе экстренный, блять. Красавчик экстренный, конечно же. Ну Вот, у меня сейчас очень обидная ситуация, получается, то что у меня нету средств. Я кидаю газовую, потому что есть такая возможность. Есть шансы, ребят, есть шанс. Я выигрываю пока что его, но посмотрим, как оно сейчас пойдет. Сейчас выпиваю антиутопку, беру токсин, короче, все, заю там максимально все, то, что езается. Да, чаский бой. Тоже газовую кидает. Ну ладно, пускай, пускай, пускай. Надо сейчас хаби нормальные, более-менее делать. <coughs> так, ну ладно, пускай. Переход хода, блядь, заебись, пацаны. Все. Антиутопку. Токсин. Переход хода. Заземлитель кидаю. Токсин нельзя больше, да, блядь, охуеть. Я отсюда вообще выйду. Ну давай. Я отсюда не выйду, пацаны. Окей, тогда душеметы. Окей, тогда нельзя душеметы, блядь. Ну, блядь, то, что по троим попаду, это плохо. Ну, хоть что-то. Блядь, переход зарядовал. Сука, нахуй переход давал вообще, блядь, если сейчас я не спас никого. Ну хотя бы антиутопку топку взял бить. Нормально, пацаны, пойдет. Так, окей, окей, пацаны. Сейчас надо подумать, что мне сделать. Так. Заморозить его еще раз потом. Бураны. Нормально сработают. Два бэшка есть. Хм, убил сам. Отравится теперь, он теперь. Сейчас заморожу нахуй всех. Нет, два башка надо тут. Да, нет? Два башечка. Сука, блядь, так я и знал. Так я и знал, пацаны. Что за хуйня, блядь, происходит? Я как нормально попал. Там земля, там пиксели, блядь, были. Ну, естественно, там пиксели. Холи выдумали, пацаны. Просто я хорошо попаду при помощи 2бшки хотя бы. Еще зомбака сделал. Ну вот там этот яд, он его добьется все равно. Что ты делаешь? Что ты, Питер, делаешь? Он регенится как сучка сейчас. Да, ребят, если я проверяю этот бой, будет очень обидно. Будет очень обидно. Потому последний бой все-таки надо затащить этот бой. Ну, сейчас посмотрим, что дадут, что дадут мне, какой арсенал дадут. Я пока что не вижу ничего хорошего в своем арсенале. Есть бураны, которые могут помочь мне. Он меня сейчас просто сравняет ПХП, И он еще регенится. И замбака воскресил себе еще. Да, по хп он сравнял тут, бесспорно. Вообще, ходит этот персонаж. В принципе, можно и... Так, спуститься вниз Не знаю, поможет, поможет Штука эта Ладно, сейчас просто, сейчас бураны Ну да, по себе, конечно, попасть тоже надо было Охуенно просто 520 хп, охуеть У меня 500 У него 400 хп, блять Он сравнял Дали фугаску Э, фугаску, давай Заморозит. раз блядь, ебаный. Он много снимает, между прочим, эта хуйня. Агудары. Кстати, агудары. А чё нет? Заебись, агудары, блядь, они... Короче, все промазали половину, даже больше. М -м -м. Такая хуйня, блядь, пацаны. меня убьет сейчас, да? Давай выживи хотя бы, блять, а? Охуеть. У меня средства нету. Выжигатель дали. А чё он сейчас? Открыт? Да, открыт. Я его еще убиваю, да. Я его еще убиваю. Пока что... И пока делаю себе. В принципе, есть шансы. Есть шанс, ребят, этот бой. Если зомбака воскресил, значит шансы есть. Шансы есть. Заговариваюсь немножко. Вот. Вебочка так отвлекает, на самом деле. Вот. Я вам серьезно говорю. вебка отвлекает, пацаны, съемки. Немножко. Не знаю, почему. Но это так. Я перчу поставил. Ух, а что делать, пацаны? Он ко мне пойдет сейчас, да? Ты серьезно? Ну ты меня утопишь, и что дальше? Он меня сейчас утопит, да? Ну, антиутопка, чувак, антиутопка. Не забывай об этом, то что анти. Да ты себя утопишь, дебил. Спасибо тебе, чувак. Спасибо тебе за такой ход. Спасибо тебе, просто родной мой. Я рад. Я рад то, что ты тупанул, как это была твоя финальная ошибка. И моя победа. Спасибо тебе, чувак. Вот такие ходы я добираю просто. Одобряю, чувак. Сейчас калаша добью спокойненько. Есть печать воскрешения? Есть? Нету, да? Ну ладно. Сейчас калаша. Ну, ты, конечно, будешь еще сопротивляться урону, Потому что шапочка у тебя такая пиздатая, блядь. Против урона, блядь. Но еще не все потеряно у него. Если я сейчас тупану еще как-то какой то хуйню сделаю, блядь, то... Он еще и жрать будет. Шлюха, блядь. Еще стоит перчатка, которая мешается. Просто мешается, пацаны. Надо думать. Ну, в принципе, блядь. Ранят далее, блядь. Ра... Вот это спасибо. Вот это спасибо, чуваки, так. Заранее огромное спасибо, пацаны. И за барики тоже спасибо. И за земочка спасибо тоже за нее. И что там еще у нас есть? Ой, блядь, как все... Я не заморожу его никак. Короче, таксин возьму и все. Якобы этот бой не слив. Не хочу сливать бой этот, пацаны. Вообще не хочу бой сливать. Блин, перчи мешается, вообще жестко мешается перчатка эта. Хуеть просто. Сейчас сравняет еще по хп меня. Бля, по перцам будет бегать. Крыса, блядь. Надо, блядь, его заморозить. Получится, нет? Да, получилось. Нормально, пацаны. Зазем стоит. Он никуда не уйдет отсюда. Потому что если ранец есть у него, то Зазем стоит. мой. Бля, тяжкий бой, пацаны. Тяжкий бой. Я отвечаю. Давай сам себя. А, ну ясно, пацаны. Ох, бля. Что делать, пацаны? Вот сейчас очень опасно. Последний ход, как бы, да? Но вы понимаете, то, что этот ход решит все, наверное, да? А если не решит, то... Ну, как вы думаете, сниму я ему столько ХП? Огненотом. Я думаю, должен снять, по идее. Нихуя не снял. Знаете почему? Потому что на шапку брать это было бы идти. Но я бы не, не смог ее взять, потому что... Ой, бля... Коже ты. Ну, я выживу, надеюсь, да? Перчу что ставит? Он боится, боится, все равно. До шмета. Но ну, не убьют меня они. Ты знаешь. Гнида, блядь. Помойка ебаная, блядь. Помойка, сука, шаровая. Пацаны, нет слов. Я это видео все равно положу. Что надо было делать? Что надо было делать, ребята? Я не знаю, что надо было делать, пацаны. Он закрылся просто, блядь, тварь, ебаная, блядь. Убогий, сука, гандон. Ну, ебаная игра, блядь, пацаны. Ну равно выложу это видео. Все равно выложу, блядь. Хули, блядь, мне не, не выложить это видео, блядь. Меч глубинных, хуеть. 16 рубинов, 300 фузов. 2 обратных телепорта, 17 реакций. Могло быть лучше. Могло быть лучше чуть, ребята. Чурка, блядь. Чурка. Пацаны, ну что? 200 хп душемет снимает. Вы еманулись. У него мало хп было. У него мало хп было. Из-за из этого он меня убил. Сука, блядь. Ребята, сори за маты, сори просто. Ну, если кому не нравится, то просто вырубайте видео и не смотрите мои видео. Потому что, блядь, я не могу не материться. Я не могу просто. Я в шоке, пацаны. Как можно было проебать охуеть просто? Я уже победа была точно моя. Ну, это, это шаровая ставка. Поэтому вот так вот. Ну что же. Я надеюсь, что я встащу еще много таких боев. Вот, сейчас я беру команду. Вот, и буду играть ей. Вот, тут мы берем кого. Этого персонажа берем. Здесь берем мы вот этого персонажа. Тут берем этого персонажа. И тут берем вот этого персонажа. Знаете, почему такая команда? Потому что у всех у них очень много ХП. Я выбираю тех персонажей, у кого больше всего ХП дается шапка. Потому что это реально помогает на ставках. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал YouTube. На паблик, на моей странице ВК. Все, Все три основные ссылочки в описании под видео. И всем пока.